Мчат прочь дни и ночи. Дух бродит, где хочет. Где хочет дух дышит. Прислушайтесь, тише. Стих шелест, листвы, ветер сник, за окном. Слетели листы, ждут судьбы под столом. Лишь кто-то вздыхает о доме, орая. О чем-то молчит или молит в ночи. Душа будто дремлет. Смежаются очи. Ни ночи, ни дня нет. Дух дышит, где хочет.